Всем привет! Продолжаем играть в Fallout, а я продолжаю зачитывать книгу «Совершенный код» Стива МакКоннелла. И получается у меня ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. Не играю нормально, не читаю нормально. Ну, такой был комментарий. Когда-то я его увидел. Не вчера, а был короче. Так вот, если у вас нет этой книги, бегом бегите и покупайте. Ну, а если же вы продолжаете смотреть, значит, вам э, такой формат подходит. Подходит тоже. Э, ну, если, скорее всего, вы включаете это на фоне. И оно на фоне себе играет, там и вы что-то там слушаете. Итак, итак, я загружусь. А, и начинается у нас глава 17. Нестандартные управляющие структуры, в которой будут... Такие подглавы, множественные возвраты из метода, рекурсия, оператор go to, ну и перспективы нестандартных управляющих структур. Так, где я? Насколько я помню, я там побежал. Да, да, да, ребятки, я побежал дальше. Блин, у меня упала вода. Прошу прощения. У меня еще этот зарядка от нового-то упала, вода упала и зарядка. Может быть было шумно. Так, короче, где я? Я в убежище. Я не там, где был тогда, когда мы виделись последний раз. Вот. Я в убежище. Ну, короче, так получилось. Я побежал опять эти вещи продавать, патроны искать. Слово за слово Забежал в одно место, в другое И в результате очутился тут В этом убежище Здесь меня попросили Найти какие-то детали Я эти детали нашел Здесь были всякие нехорошие люди Я их поубивал И чем я сейчас занят Тем, что я ношу эти шмотки в машину А из машины я потом их продаю Вот видите, все нахожу и продаю И и а где патроны неожиданно нет патронов может в машине кстати винтовка очень крутая я с этой винтовкой просто всех уничтожаю но у меня же были патрончики а, блин надеюсь они в машине я так надеюсь что я их туда переложил в машину для того чтобы но ну, они не занимали место в инвентаре и чтобы я смог Попереносить вот эти все вещи Которые я позабираю у Мертвых рейн Ну не рейнджер, а налетчики Так, сейчас давайте К машине, где эта машина? Вот она, и так я вот бегаю, бегаю Ношу туда Все это шматье А, нет А, вот, 472 патрончика это с учетом того, что я уже поубивал кучу народа. Так что, так что я сейчас их буду носить. И продолжим зачитывать. А это потом я все продаю. Все продаю барыгам всяким. Вот эти детали, которые надо было найти. Я их наш. Ого! Даже не обратил внимания. Это бегаю, бегаю, собираю 40 стимуляторов. Круто. Можно будет даже этим пораздавать. Ну, своим спутникам, которые там в рейдинге стоят. Стоят уже, какой день ждут меня. Так, ладно, идем. Множественные возвраты из метода. Большинство языков поддерживают некоторые способы возврата управления после частичного выполнения метода. Операторы Return или Exit, или Yehit, или Ehit – управляющие структуры, которые позволяют программе при желании завершить работу метода. В результате функция завершается через нормальный канал выхода возвращая управление вызывающему методу. Слово return здесь используется как общий термин, обозначающий return в C ⁇ и Java, C Sharp и других подобных языках. Так, ну есть exit в каких-то тоже языках вместо return. Ну, в основном return. Итак, и дальше я сейчас зачитаю основные принципы использования ретурна. Используйте return, ретурн, если это повышает читабельность. В некоторых методах при получении ответа хочется сразу вернуть управление вызывающей стороне. Если метод определен так, что обнаружение ошибки не требует никакой дополнительной очистки ресурсов, то отсутствие немедленного возврата означает необходимость писать лишний код. Упрощайте сложную, сложную обработку ошибок с помощью сторожевых операторов, досрочных return или exit. Если программа вынуждена проверять большое количество ошибочных ситуаций э перед выходом, э или перед выполнением номинальных действий это может привести к коду очень большой вложенности и замаскировать номинальный вариант соответственно предпочитайте э, использование return. ну то есть вначале вы проверяете какие-то пусть некорректные возможно э, данные и сразу досрочно завершаете выполнение метода минимизируйте число возвратов из каждого метода тяжело понять логику метода если при чтении его последних строк вы не подозреваете о возможности выхода из него где-то вверху по этой причине используйте операторы возврата благоразумно только если они улучшают читабельность так следующая у нас подглава это рекурсия при рекурсии метод решает небольшую часть задачи, разбивая задачи на меньшие порции и вызывает сам себя для решения каждой из, из этой порции. Обычно рекурсию применяют, когда небольшую часть задачи легко решить, а саму задачу просто разложить на составные части. Рекурсия не часто бывает необходима, но при аккуратном использовании она позволяет создавать элегантные решения. Допустим, у вас есть тип данных, представляющий лабиринт. Лабиринт это обычно некая сетка, в узлах которой вы можете повернуть направо, налево, переместиться вверх или вниз. Часто существует возможность двигаться в нескольких направлениях. Как вы будете разрабатывать программу для поиска пути через лабиринт? Если вы используете рекурсию, ответ довольно прост. Вы начинаете от входа и пробуете все возможные повороты, пока не найдете выхода. Попытая в точку в первый раз, вы пробуете повернуть налево. Если это невозможно, то пробуете а, <coughs> пойти вверх или вниз. В конце концов, вы Попытаетесь пойти направо. Вам не надо бояться заблудиться. Потому что на каждом перекрестке Вы оставляете несколько хлебных крошек. И не поворачиваете в одну и ту же сторону дважды. Соответственно. Вот здесь. Как раз. Очень хороша будет рекурсия. Вы проверяете все точки. Если вы. Точка выхода не найдена. Значит. Вы там, ну, к примеру, следуете правилу всегда поворачивать направо. То есть, находясь на одной точке, вы покрутились. Если все стороны обследовали, выхода нету, поворачивайте направо. И так далее. Соответственно, функция будет вызывать каждый раз сама себя. И с помощью этой рекурсии вы всегда найдете выход. Ну, если он действительно есть. Советы по использованию рекурсии. При применении рекурсии имейте в виду следующие советы. Убедитесь, что рекурсия остановится. Проверьте метод, чтобы убедиться, что он включает нерекурсивный путь. Обычно это значит, что в методе присутствует проверка, останавливающая дальнейшую рекурсию, когда в ней отпадает необходимость. Предотвращайте бесконечную рекурсию с помощью счетчиков безопасности. Если вы применяете рекурсию в ситуации, не позволяющей сделать простую проверку простую проверку на завершилась ли рекурсия или нет, добавьте счетчики безопасности, дабы избежать бесконечной рекурсии. Счетчиком должна быть такая переменная, которая не будет создаваться при каждом вызове метода. Используйте переменную член класса или передавайте счетчик безопасности в виде параметра. Ну, либо можно использовать статическую переменную. Ограничьте рекурсию одним методом. Циклическая рекурсия. А вызывает Б, B, B вызывает С, С вызывает А. Представляет опасность, потому что ее сложно обнаружить. Осмысление рекурсии в одном методе достаточно трудоемкое занятие, а понимание рекурсии, охватывающей несколько методов, это уж слишком. Если возникла циклическая рекурсия, обычно можно так перепроектировать методы, что рекурсия будет ограничена одним из них. Если это не получается, а вы все равно считаете, что рекурсия – это лучший подход, Используйте счетчики безопасности для страховки. Следите за стеком. При использовании рекурсии вы точно не знаете, сколько места в стеке будет занимать ваша программа. Кроме того, тяжело заранее предсказать, как будет вести себя программа во время выполнения. Однако вы можете предпринять некоторые усилия для контроля ее поведения. Во-первых, если вы добавили счетчик безопасности, одним из принципов установки его предела является возможный размер используемого стека. Сделайте этот предел достаточно низким, чтобы предотвратить переполнение стека. Во-вторых, следите за выделением памяти для э, локальных переменных в рекурсивных функциях, особенно если эти переменные достаточно объемные. Иначе говоря, лучше использовать new для создания объектов кучи, чем позволять компилятору э, генерировать автоматические объекты э, в стеке. Не используйте рекурсию для факториалов и чисел Фибоначчи. Одна из проблем с учебниками по вычислительной технике в том, что они предлагают глупые примеры рекурсии. Типичными примерами являются вычисление факториала или последовательности Фибоначчи. Рекурсия мощный инструмент, и очень глупо использовать ее в этих двух случаях. Если бы программист, работающий у меня, применял бы Рекурсии для вычисления факториала я бы нанял кого-то другого. Ну, это не я, это Стив Макконнел. Если что. А, ну, и он. Ну, как бы я с ним согласен, да. И здесь объясняется почему. Или нет. Сейчас. Здесь просто есть пример. Да, рекурсивный и нерекурсивный способ вычисления факториала. Ну да, не считая медленного выполнения и непредсказуемого использования памяти, рекурсивный вариант функции труднее для понимания. Совершенно верно. Итак, ну здесь он привел пример рекурсивного вычисления и нерекурсивного. Так вот. Из этого примера можно усвоить три урока. Первый. Учебники по вычислительной технике не оказывают миру услугу своими примерами рекурсии. Второй и более важный. Рекурсия гораздо более мощный инструмент, чем можно предположить из сбивающих с толку примеров расчета факториала и чисел Фибоначчи. Третий. Самый важный. Вы должны рассмотреть альтернативные варианты перед использованием рекурсии. Иногда один способ работает лучше, иногда другой. Но прежде чем выбрать какой-то один, надо рассмотреть оба. Так, этот подраздел закончился. И начинается новый, а новый оператор GoTo. Вы могли думать, что дебаты вокруг GoTo утихли. Но.. Короткая экскурсия по современным репозиториям исходного кода, таким как SourceForge.net, показывает, что GoTo все еще жил здоров и глубоко укоренился на сервере вашей компании. Более того, современные эквиваленты обсуждения GoTo до сих пор возникают под разными личинами, включая дебаты о множественных возвратах из методов множественных выходах из цикла, именованных выходах из цикла и обработки ошибок и исключений. Так, так. Аргументы против GoTo. Сейчас это как-то тут стать, надо так политски. Основной аргумент против GoTo состоит в том, что код без GoTo более качественный. Знаменитое письмо Дейкстры «GoTo to statement considered harmful" — обоснование пагубности оператора GoTo в мартовском номере Communications of the ACM 1968 года — положило начало дискуссии. Дэйкстра отметил, что качество кода, так, сейчас, что качество кода обратно пропорционально количеству GoTo использованных программистом. В последующих работах Дейкстра утверждал, что корректность кода, не содержащего GoTo, доказать легче. Ну, Дейкстра, я думаю, вы понимаете. Человек тоже не последний. Не последний. Так, да что ж такое, сколько тут еще шмоток всяких валяется. Это хорошо, конечно, что их много, но их надо кому-то продавать. И чё, чё, все, Надеюсь, надеюсь, надеюсь, все. Код с операторами goto трудно форматировать. Для демонстрации логической структуры используются отступы, а goto влияет на логическую структуру. Однако использовать отступы, чтобы показать логику goto и места его перехода, Сложно или даже невозможно. Применение GoTo препятствует оптимизации, выполняемой компилятором. Некоторые виды оптимизации зависят от порядка, а выполнение некоторых выражений подряд. Безусловный переход GoTo усложняет анализ кода и уменьшает возможность оптимизации кода компилятором. Таким образом, даже если применение GoTo увеличивает эффективность на уровне исходного кода, суммарный эффект из-за невозможности оптимизации может уменьшиться. Сторонники операторов GoTo иногда приводят довод, что они делают программу быстрее и проще. Но код, содержащий GoTo, обычно не самый быстрый и короткий из всех возможных. Изумительная классическая статья Дональда Кнута "Структура Programming with GoToStatement структурное программирование и операторы GoTo содержит несколько примеров, в которых применение GoTo приводит к более медленному и объемному коду. И эта статья Кнута ну, от 1974 года хотите – можете поискать. На практике применение операторов GoTo приводит к нарушению принципа, что нормальный ход алгоритма должен быть строго сверху вниз. Даже если GoTo при аккуратном использовании не сбивает с толку, как только они появляются, они начинают распространяться по коду как термиты по разрушающемуся дому. А если разрешен хотя бы один GoTo, вместе с пользой в код проникает и вред, так что лучше вообще запретить использование этого оператора. В целом, опыт двух десятилетий, прошедших с публикации письма DX3, показал всю недальновидность создания кода, перегруженного операторами GoTo. В своем обзоре литературы Бен Шнейдерман сделал вывод, что факты свидетельствуют в пользу Дейкстры, и нам лучше обходиться без GoTo. А многие современные языки, включая Java, даже не содержат такой оператор. Аргументы в защиту GoTo. Сторонники GoTo ратуют за осторожное применение оператора при определенных обстоятельствах а не за неразборчивое употребление. Большинство аргументов против GoTo говорит именно о неразборчивом его применении. Дискуссия о GoTo вспыхнула, когда Fortran был наиболее популярным языком. Фортран uh, не имел uh, приличных циклов и в отсутствии хорошего совета по созданию цикла с помощью GoTo программисты uh, написали кучу спагетти uh, кода. Uh, такой код несомненно коррелировал с выпуском низ низкокачественных программ, но это имело отдаленное отношение к аккуратному использованию GoTo позволяющему заполнить пробел в возможностях, предоставляемых современными языками программирования. Так, правильно расположенный GoTo способен помочь избавиться от дублирования кода. Такой код создает проблемы, если две его части модифицируются по-разному. Дублированный код увеличивает размер исходного и выполняемого файлов. Отрицательный эффект применения GoTo перевешивал недостатки дублирования кода. Оператор GoTo может пригодиться в методе, который сначала распределяет ресурсы, выполняет с ними какие-то операции, а потом освобождает эти ресурсы. Используя GoTo, вы можете выполнять очистку в одном месте. Оператор GoTo уменьшает вероятность того, что вы забудете освободить ресурсы, при обнаружении ошибки. Порой GoTo позволяет создать более быстрый и короткий код. Вышеупомянутая статья Кнута 1974 года рассматривает несколько вариантов, вариантов, в которых GoTo дает ощутимое преимущество. Хорошее программирование не означает исключение всех GoTo. Систематическая декомпозиция, усовершенствование и разумный выбор управляющих структур обычно автоматически приводит к программам, не содержащих GoTo. Стремление к коду без GoTo – это не цель, а результат. И бесполезно заострять внимание исключительно на устранении GoTo. Десятилетия исследований операторов GoTo – не смогли продемонстрировать их вредоносность. В обзоре литературы Б.А. Шейл сделал вывод, что нереалистичные тестовые условия, плохой анализ данных и неубедительные результаты не подкрепляют заявление Шнейдермана и других, что число ошибок в коде пропорционально количеству GOTO. Шейл не зашел так далеко, чтобы утверждать, что использование GoTo – хорошая идея. Он лишь показал, что экспериментальные данные против этих операторов не убедительны. И, наконец, операторы GoTo входят в множество современных языков программирования. Так, и что у нас тут дальше? Что у нас тут дальше? Воображаемая дискуссия по поводу GoTo. Ну, вот так подглава начинается. Отличительная особенность большинства обсуждений GoTo это поверхностность. Спорщик, утверждающий, что GoTo это зло приводит тривиальный фрагмент кода, содержащего оператор GoTo, а затем показывает, как легко его можно переписать без GoTo. Это доказывает главным образом то, что тривиальный код можно легко написать и без GoTo. Спорщик, утверждающий «я не могу жить без GoTo», обычно приводит случай, в котором исключение GoTo выливается в дополнительное сравнение или дублирование кода. Это доказывает в основном то, что есть случаи, в которых GoTo позволяет выполнить на одно сравнение меньше. Это незначительная выгода для современных компьютеров. Большинство учебников также не помогает. Они приводят простой пример, переписывая э, переписывание некоторого кода без GoTo. Как будто это все объясняет. Э в наши дни уже тяжело <coughs> добавить что-нибудь, стоящее к теоретическим дебатам вокруг GoTo. Однако, на что обычно не обращают внимания, так это на ситуации, в которых программист, полностью представляя себе альтернативы без GoTo, все же решает э использовать его для улучшения читабельности и качества сопровождения. А с, с, с, с, следующий раздел и тут примеры to, я наверное как нибудь если не забуду сделаю отдельный видос уже с примерами с примерами ну тут примеры об, обработки ошибок и операторы go to так Вы да я вернулся сделано так, значит, они Фергюс. Фергюс. Yeah. так что делать мне опыт дали нет не дали опыта вот. Вы <coughs> <Так что делать? coughs> теперь в убежище можно попасть. Я всегда верила в достойную оплату за достойный труд. Так. Мой помощник рассчитается с вами. А, все, я понял. Ого, 5000 опыта. Ух ты, я новый уровень взял, круто. М -м -м, круто. О, -о, О, вот еще одно. Так. Чтобы мне добавить обращение с оружием. Вы получаете плюс 3 к силе при обращении с оружием. А, у меня 6. Если я возьму оружие, то у меня получается будет плюс 3 к силе. Э, у, э, так, я, наверное, сохранюсь. Сейчас проверим вор не, не, не, не. Блин, какие-то тут странные эти. Подвижный парень. О, подвижный парень дает вам дополнительную очку действия во время хода. И это даже для любого действия. По идее я могу два раза стрелять. Обращение с оружием. А ну-ка, давайте, у меня было шесть. О, у, о. Э, а чё плюс три силы нету? Нафиг. Не подходит. Сейчас тогда что-то -то другое. Где мышка? Вот она. Так, бонус движения. Но ну, движение не надо, рукопашные не надо, быстрый доступ не надо силы я добавлял уже нет источник, каменная стена нет, легкий шаг нет мастер Камасутры да мастер на все руки это дает <coughs> наверное подвижный парень раз так, и теперь тяжелое оружие будем дальше качать. Или, или.. Или, ну, взлом, в принципе. Так, 41. Тяжелое оружие. Хрен его знает. Что же делать? О, подожди-ка а, Первая помощь. А, использование первого восстанавливает больше. Вот. Это ж, по-моему, если стимулятор использую, больше очков будет восстанавливаться, чем чем. Вот так вот, 60, э, тяжелое оружие. Или легкое качать. У меня так классно с этой винтовки получается стрелять. Ладно, давайте, наверное, <coughs> науку вот так вот сделаем. Потому что у меня такое ощущение, что мне надо будет еще ломать что-то, компьютерами дело иметь. Вот так, вот и так Сколько у меня опыта до следующего уровня надо Ого Сколько тут Короче 17 тысяч Это 17200 Где-то, ёлки-палки Ёлки-палки Так, может быть Какие-то еще квесты у них тут Некий ф. Чрт. Ух ты! Еще тысячи. И пять единиц кармы. Не сегодня никогда. Как это? отчеток а так? А почему так? Президент мне больше никогда не заплатит не подождите 4000 очков опыта я получил да да круто ребятки все нормально так ладно по поводу тут примеров много-много-много-много-много-много да тут возможно надо отдельное видео по гуту сделать в котором ну приводить эти примеры я-то их практически не использую так ладно это я пропускаю и идем дальше. Итак, краткий итог основных принципов использования GoTo. Использование GoTo это вопрос религии. Догма Стива Макконнелла. В современных языках вы легко можете заменить 9 из 10 операторов GoTo эквивалентными последовательными конструкциями. В этих... В простых случаях вы должны заменять операторы GoTo просто по привычке. В сложных случаях вы также можете изгнать goTo в 9 случаях из 10. Так, так. Можно разбить код на меньшие по размеру методы, использовать try-finally или выложенные if проверять и перепроверять статусную переменную или реструктурировать условные выражения. Исключить go to в таких случаях сложнее, но это хорошее умственное упражнение. А методы, а методы, так, не, не, а, а методы обсуждаемые в этом разделе предполагают вам инструменты для этих целей. В одном случае оставшимся из 100, в которых применение GoTo вполне легальное решение задачи, подробно задокументируйте, а затем используйте его. То есть тот случай, когда вот просто никак нельзя и, и, и только GoTo, тогда нужно обязательно задокументировать. Если у вас на ногах резиновые сапоги, не стоит обходить весь квартал, чтобы не запачкаться уже в грязной луже. Но не отвергайте варианты избавления от GoTo, предлагаемые другими программистами. Они могут заметить то, что вы не обратили, заметить то, на что вы не обратили внимание. Вот сводка принципов использования GoTo. Применяйте GoTo, для эмуляции структурированных управляющих конструкций в языках, не поддерживающих их напрямую. Причем эмулируйте их точно, не злоупотребляйте дополнительной гибкостью, предоставляемой оператором GoTo. Не используйте GoTo, если доступна эквивалентная встроенная конструкция. Измеряйте производительность всех GoTo, используемых для повышения, производительности, для повышения эффективности. В большинстве случаев вы можете переписать код без GoTo с целью повышения читабельности и при этом не потерять в эффективности. Если ваш случай исключение, задокументируйте улучшение эффективности так, чтобы поборники кода без GoTo не удалили эти операторы, когда их увидят. Ограничьтесь использованием одной метки GoTo на метод, если только вы не эмулируете управляющие э, конструкции. Используйте операторы GoTo так, чтобы их переходы были только вперед, а не назад если только вы не эмулируете управляющие конструкции. Убедитесь, что используются все метки GoTo. Неиспользуемые метки могут служить признаком недописанного кода, а именно того, в котором осуществляется переход по этим меткам. Если метки не используются, удалите их. Убедитесь, что... GoTo не приводит к созданию недостижимого кода. Если вы менеджер, думайте о перспективе. Битва по поводу одного единственного GoTo не стоит поражения в целой войне. А Если программист представляет себе альтернативу и готов к диалогу, то возможно go to вполне допустима. Перспективы нестандартных управляющих структур. Ну, это типа новая подглава. Так, и что у него тут есть? Ух ты. О, мои патрончики, мои любимые патрончики. Так, но ну, чтобы купить эти патрончики, мне надо сейчас что-нибудь ему впарить. Сейчас я в машине наберу. Итак. Время от времени кто-нибудь решает, что эти, не, что эти управляющие структуры – хорошая идея. Хорошая идея. И две точки, и что-то тут перечислено. Неограниченное использование операторов GoTo. Возможность, а, возможность вычислять метку перехода GoTo динамически и переходить по этому адресу. Возможность применения goTo для перехода из середины одного метода в середину другого. Возможность вызвать метод с помощью номера строки или метки, которые позволяют начать выполнение с середины метода. Возможность генерации кода программой на лету и немедленного его выполнения. В свое время... Каждая из этих идей считалась приемлемой или даже желательной, хотя сейчас они все выглядят безнадежно устаревшими или опасными. Или опасными. Область разработки ПО развивается во многом благодаря ограничению того, что программисты могут сделать со своим кодом. В связи с этим Стив МакКоннелл рассматривает нетрадиционные управляющие структуры с большим скептицизмом. Он подозревает, что большинство конструкций, упомянутых в этой главе, со временем окажется на свалке программистских отходов, наряду с вычисляемыми метками GoTo, плавающими точками входа в методы, самомодифицирующимся кодом и другими структурами отдающими предпочтению гибкости и удобству в ущерб структурированности и возможности управления сложностью так, мне надо эти патрончики они стоят 3000 вот так Вот. ого, 6000 это уже много Значит, надо 7,62 прикупить. О, теперь 8 тысяч. А если вот так вот, 7 тысяч. 7,600. Надо 400, короче, добавлю. Блин, у меня уже 38 тысяч денег. Сдачи не надо. Купи себе кофе, там не знаю. Так. Так, так, так. Итак, ну и у нас завершается глава, э -э контрольный список, нестандартная управляющая структура. Итак, возвраты. Используют ли методы операции возврата только при необходимости? Улучшают ли операторы возврата читабельность? Содержит ли рекурсивное «а» это все по возвратам, теперь по рекурсии контрольные вопросы. Содержит ли рекурсивный метод код для прекращения рекурсии? Используется ли э, метод счетчик безопасности для гарантии того, что выполнение будет завершено. Ограничена ли рекурсия одним методом? Соответствует ли глубина рекурсии ограничениям налагаемым размером стека программы? Является ли рекурсия лучшим способом реализации метода? Не лучше ли использовать простые итерации? И контрольный список вопросов по GoTo. Используются ли операторы GoTo только как последнее средство? И лишь для того, чтобы сделать код удобнее для чтения и сопровождения. Если GoTo используется ради эффективности, был ли прирост эффективности изменен и задокументирован? Что-то я не понял, тут появились огороды? <coughs> Ладно. Ограничено ли использование GoTo одной меткой на метод? Выполняются ли переходы GoTo только вперед, а не назад? Все ли метки GoTo используются? И ключевые моменты. Множественные возвраты могут улучшить читабельность и сопровождаемость метода. И помогают избежать глубокой вложенности. Тем не менее, использовать их нужно осторожно. Рекурсия предлагает изящное решение для небольшого набора задач. Ее тоже нужно использовать аккуратно. Иногда оператор GoTo лучший способ облегчить чтение и сопровождение кода. Таких случаев очень немного. Используйте GoTo только как последнее средство. Ну на этом все, глава 17 закончилась. И и и на сегодня тоже все. Я тут еще пару минут побегаю и тоже все поэтому ну поэтому кто не хочет смотреть тот не смотрите не смотрите а кто хочет тот смотрите вот так вот что-то я не понял с этим нкр этот штрих сказал что президент больше не хочет меня видеть как так-то я им помог да, тут, по-моему, наладилось, да, вон появились огорода, их не было. Блин, а мне ж надо там квесты какие-то еще в этой НКР. Так, а тут что? А, это кровать. Так, ладно, поедем, наверное. А, поеду я это, куплю там у одного. Торговца в НКР были Ядерные батарейки, надо сейчас купить <coughs> Так, рынок Сейчас надо до утра поспать, а то я эту темноту не люблю Хотя ночью иногда там можно встретить тех, кого не встретишь днем Так, и сейчас мне надо затариться Вещами, чтобы обменять на ядерные батарейки Книженцию надо прочитать, кстати вот Это я, наверное, половину скину Ого Вот так вот даже Да, патрончиков у меня уже немало Так, так, так Гранаты, не, гранаты пусть будут А вот это я отдам Мне это не надо Режики эти пистолеты тоже не надо вот эти винтовки все наверное не влезут две штуки они а влезли бы по ходу о ну теперь побежим батареек прикупим для нашей машины может еще какие-то квесты же по-любому должны быть но да у меня уже такой не маленький уровень уже 18 уровень нифига себе Еще там там по квесту выполнишь уже будет 19 уже скоро можно будет пробовать мини-ган брать в руки да в принципе его и сейчас можно пробовать но пока мне эта винтовка с головой этой винтовки хватает за головой так, купить дальше батарейки 6000 так хорошо без проблем наверное oh, 6 200 так давайте еще стимулятор 8000 делки-палки Так, не знаю, что там получилось. У меня оказалось, села батарея на ноуте. Прикиньте. И ноут резко ушел в спящий режим. Резко, вот сразу, вот так вот раз и ушел. Фу, я думаю, блин, это же я записывал. елки палки Еще что, это все пропало, это заново переписывать. Короче, расстроился. Но я не знаю, как получится. Не знаю, как получится. Так, купил я батареек. И стимулятор. Ого, стимулятор уже 59. Стимулятор уже 59. Давайте я книжечку это прочитаю. Вряд ли даст толк какой-то. Вы не узнаете ничего нового. Ну. И такое бывает. Так, и сейчас тут надо пробежаться. Пробежаться, пробежаться. Сбегаю-ка я еще. К этой президенте Татанде. Может, все-таки примет меня? Где он? Ну что ж ты так бегаешь? Так, вот эти, кстати, тоже что-то отмороженные. Это бах, наверное, в игре или что? Полицейский говорит, иди к Элизе, она тебе даст там задание. Я прихожу, она вообще разговаривать не хочет. Хотя я им помог, я убил работорговцев. И они меня приняли, типа, в рейдеры. Ну и все, больше не хотят разговаривать. Странные какие-то. Надо почитать, конечно. В энциклопедии что тут по квестам. Потому что какие-то не мутные все. На здоровье рабов у них нет. Поговорите. Ну вот, видите, не, не хотят говорить. Вам теперь уходите. Да что ж такое, ребята, я вам помог. А ну-ка, карма. НКР, боготворят. Короче, какие-то они тут со своими приколами. Переели, наверное. Какие-то радиоактивные. Кстати, сюда заходить нельзя. Я как-то пробежал. Эти разозлились и начали у меня стрелять. Вот смотрите, я сейчас сохранюсь. Ура! И понеслась. Да, вот так вот бывает. А мне надо еще какого то штриха здесь найти. Об этом штрихе никто, никто не хочет говорить. К одному подбегал, ко второму, третьему, все, ну, как-то на морозе. А мне надо ему передать диск. А, а, а, а, а как его передать? Не знаю даже. Так, побегаю-ка я сейчас еще сюда Позахожу, блин, ну кто-то стал И не видно кто Не видно кто И зайти не могу Ладно, ладно, зайду-ка Я еще куда-то Куда-то Может сюда И наверное щ... А, вот смотрите Вход какой-то и, наверное, я. И, наверное. Все на сегодня точно будет. Потому что что-то желания нету, да и... и времени уже нету. Так, сейчас я подойду к этому еще штриху. Чем он там? чем он там стоит? Может он меня пропустит? Вот вот так вот. Просто так на ранчо никто не пустит. Блин, а мне надо. Мне что-то раньше, кстати, надо. Просто так. Но мне не просто так. Мне надо там диск передать, товарищу. Вот мудила. Короче. Ну вас нафиг. А, всем спасибо. Ну не вас нафиг. А этот, эту игру и вот этих вот жителей НКР. Надо будет почитать, как пробраться на это раньше, потому что мне вот как раз на это раньше и надо. Мне надо передать один диск. А может быть из-за зависимости у меня. А, наверное, да. У меня вот зависимость. А зависимость я какие-то препараты употреблял. Ну, в стрельбе. Короче. Возможно, интеллект у меня сейчас маленький. И никто со мной сейчас не хочет говорить. Я понял. Ну зависимость пройдет потом что-нибудь попробуем так ладно всем спасибо за внимание всем под... э... всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока